Здравствуйте, дорогие подписчики и потенциальные жертв, то есть покупатели продукта под звучным названием реклама на кнопке лифта. Продолжаем погружение в бездну обманутых бизнес-медиа Харитоновой и Желенковым. Увы, это не красочное погружение в воды мирового океана. Это опускание до уровня тех, кому нет разницы взять деньги у молодого предпринимателя или у матери с ребенком, деньги – имеющиеся в наличии или предложить взять кредит покупателю. Главное – это ни при каких обстоятельствах их не возвращать. И чтобы этого не произошло, продавец настаивает на проведении сделки таким образом, будто деньги отданы за обучение. И как только это ему удается, деньги становятся невозможными вернуть ни при каких обстоятельствах. Сегодня у нас реальный отзыв франчайзи из города Чебоксары, в котором как раз об этом говорится. Это более чем отзыв, это запись разговора франчайзи по телефону с известным нам предпринимателем Желенковым. Давайте послушаем, как Желенков не хочет слышать никаких разумных доводов о том, что проданный им продукт не неработоспособен и что покупатель был просто введен в заблуждение посредством утаивания информации о продукте. Все, что демонстрирует Жиренков в данном диалоге, сводится к нежеланию возвращать деньги. Слушай. Перед тем, как принять решение о том, что покупать франшизу, я стоил у нас с тремя крупными управляющими компаниями. Директорам показал все это, что им все понравилось. Пугали мне добро. Вот. Показывал фотографии, как все выглядит у вас в презентации. Потом... Пришла конструкция, вот, и мы столкнулись с настоящей проблемой. Большинство лифтов, которые, так, у нас в городе есть, вот, они у нас, э, вот эта панель, на которой находится кнопка, она очень узкая, а чаще всего ее, ее вообще нет. Вот, соответственно, когда мы устанавливаем вашу стандартную конструкцию, мы столкнулись с этой проблемой, то, что необходимо под конструкцию сюда подкладывать, мне об этом никто ничего не говорил, к сожалению. Вот. Вторая проблемка – это то, что кнопка сама будет утоплена в, в конструкции. Вряд ли это вызовет какие-то нейтральные эмоции у жильцов дома, а у управляющей компании это вообще вызвало негатив. Я бы хотел за вычетом каких-то ваших издержек относительно регистрации договора с этим Предмет разговора с нашими сотрудниками может быть только лишь в том, как они доносят информацию и почему и как улучшить конструкцию. На самом деле, я с ними вот, вот этот вопрос нравился обсудить. А вопрос о том, что э, этот, прекратить с вами отношения для нас... Э, даже не обсуждается, нам очень нужен партнер в вашем городе, нам очень нужны конструкции, и... установленные в вашем городе, у вас есть прекрасная мотивация их установить, 450 своих. Вы уже потратили, их нужно как-то отработать, <two> поэтому надо работать. 60 партнеров работают, 50 партнеров работают, 10 готовим, 5-6 партнеров приходит в месяц, и, и... и... Как... такой вопрос получают впервые и, и... и... и надо так... работать. Я же покупал совсем другое. Я покупал э, бизнес-идею, с которой я смогу сразу начать работать. Сейчас я покупаю возможность начать работать в э, какой-то конструкции, которую еще даже по ним нет. 60 партнеров работает, да. А, как бы один из 60 звонит и говорит мне вот тут э, какие-то моменты не нравятся. Вы, вы же сами говорите, что 400 тысяч для вас большая сумма денег. Ну значит, <соん><соん> вы сейчас <соん> уже набрать. Значит, значит, значит, их надо отработать. Не знаю, я вот я вот, я вот, я вот я вот всех там деталей, честно говоря, не все не знаю. Не, не, не, все, не все, обо всем. Ну как бы если есть, задачи, там, ну этом. Просто Ульяновский, я так понимаю, что в рамках этого судебного процесса предоставил экспертное заключение о том, что данная конструкция... Какой вопрос не надо решить? Или, что? Евгений, тогда, тогда еще кто? Тогда а, а, а я этот вопрос уже решил сам для себя. Он не, он не понятен. Не как бы новых аргументов каких-то, которые принципиально меняют дело, вы меня вообще не сказали на самом деле. Откуда эта дерзкая уверенность безнаказанности в речи молодого человека с выраженным акцентом? Вы заплатили 400 тысяч, и теперь нужно их отрабатывать. Можете ли вы себе представить, уважаемый зритель, что при возвращении нерабочего продукта вам будет предложено доработать его под себя, чтобы хоть как-то оправдать вложенные средства? А ведь именно это предст... предлагает господин Желенков Александру, который покупал одно, а получил другое. я посмотрю ваш профиль. Вот, я тоже занимаюсь массой до. Да? Вот. Испорт, да, дело, борьбу, да, дело, да, И готово, как бы такое Стар... мужское просто без Конечно, я, как бы, уважительно очень долго отношусь. Я посмотрел ваш профиль, вы занимались дзюдо, я вас уважаю. Стесняюсь спросить, вы уважаете только тех людей, которые занимались силовыми единоборствами? А закон уважать не пробовали? А мнение людей, которые потратили свою молодость на изучение ботаники вместо дзюдо, вас не интересует, а, господин Желенков? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Вы обратили внимание на волшебные слова, которые учредители бизнес-медиа употребляют во всех разговорах с недовольными обманом франчайзи? У нас множество городов, работающих по нашей франшизе, и только у вас возникли претензии. И именно такую же фразу я слышал от Харитоновой, когда предлагал ей вернуть деньги, уплаченные за некачественный товар. Эти же слова слышат все франчайзи, которые пытались воздействовать на совесть продавца. Ни одному из них денег не вернули. И традиционно возвращаемся к однофамильцу нашей Анны Харитоновой. Так уж получается, что фамилия его начинает мелькать все чаще в нашем расследовании. На этот раз я решил ознакомиться с теми организациями, которые отметились на страницах глянцевого презентера ООО «Бизнес-Медиа». Забиваю в поиск название первой из списка УК. ООО «УК города Курска». И вижу известную нам ООшку, возглавляемую известным нам генеральным директором, волею судеб носимым одну фамилию с генеральным директором ОО Бизнес-медиа, торгующим непригодными франшизами. ООшку, имеющую в своем активе 55 судов, большая часть из которых проиграна и порядка сотни миллионов рублей неоплаченных долгов. ООшку, ликвидированную всего полтора месяца назад. Да ну не может быть случайность. Ввожу в строку поиска вторую организацию, сотрудничеством с которой гордятся Желенков и Харитонова. ОО, Чистый Северо-Запад. И тут нас ожидает такая же картина, даже интересней, а именно организации с таким названием H2, и обе зарегистрированы по одному адресу, и обе ликвидированы. Однако банкрот, что вполне вяжется с методом работы Желенкова. У этих ОООшек с одинаковых названием есть средний брат, появившийся на свет в том же роддоме по адресу Курск, улица 50 Лет Октября, дом 100. Но на год позже одного и на год ранее другого. Кстати, в этом роддоме родилось много подобных ОООшек. Все они ликвидированы. И кто же славный руководитель всего славного ООО, который к слову, тоже со дня на день объявит о ликвидации, судя по имеющимся данным. А руководитель всего этого добра – Каритонов Сергей Васильевич. Случайность ли это или действительный родственник нашей Анны, которая еще не раз появится на горизонте нашего расследования, покажут дальнейшие шаги в его продвижении. Но в более позднем презентере Сергей Васильевич не стал отмечаться, вероятно понимая, что ничего хорошего от такой популярности получиться не может. На этом сегодняшний выпуск по теме Обогащаемся на покупке франшизы у ОО Бизнес-Медиа завершен. На очереди еще много всего интересного, много желающих поделиться своей историей. У кого-то есть аудиозаписи, у кого-то видео, у многих есть скриншоты тех далеких памятных дней, когда они покупали франшизу. Александр, кстати, прислал мне несколько скриншотов, из которых вытекает вопрос «А где все те успешные франчайзи, которыми ООО «Бизнес-Медиа» козыряло три года назад? Что с ними случилось?» В частности, интересует ответ на вопрос относительно Гараева Динара Рашитовича. Что произошло с этим преуспевающим бизнесменом, давно искавшим прибыльное и интересное направление? Среди счастливчиков, приобретших эту франшизу, по данным ФИПС, нет. Прогорел? Продал бизнес, несущий золотые яйца? А может, и вовсе никакого Гораева не было, и весь этот рассказ о нем «Ложка» и слова Желенкова у вас единственного из 60 городов не получается? В ваших интересах ответить на этот вопрос, господа Желенков-Харитонова, можете это сделать в комментариях. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки и голосуем. Гараев – это миф, придуманный Желенковым с целью сподвигнуть возможного покупателя к покупке, или же это один из десятков франчайзи, столкнувшийся с неразрешимыми проблемами в работе с недоделанной франшизой бизнес-медиа и бросивший свое прибыльное интересное направление. Увидимся в ближайших видео.